Ну а теперь, как и я обещал, этот пролог, который э, Юра сделал специально как подарок и как вот такой, как подъем самый главный. Да. Ну а за Святую Русь это свято. Это святой. Песня написана вместе с замечательным поэтом Александром Яйськовым. Поехали за святую Русь. Степной ковы, ветер не нагонит, Под ковы там будет, дороги, Будут нерегиозни, Вспомни о Боге, бродяга за дни, И спалит моим очком, Защитим мыр. На наголо и ввысь Да с плеча с оттяжкой Да сурман держись А что ж, не брёгать гады На Россию мать Нас не устраша Наши шашки граше А суть они держа Ваши аплодисменты, спасибо огромное.